Здравствуйте! В аттракционе Big Game TV для вас работает Рустам Вагапов. Приветствую, Сергей. Да. Хотелось бы узнать, когда же все-таки у вас будет уже старт? Рустам, приветствую. Прошу прощения, маленько, у меня опять сложности со связью. Сейчас меня хорошо слышно? Да, да. Ну, смотрите, то есть нами было принято решение немного отодвинуть старт. Ну, на это, пожалуй, наверное, вот две самых основных причины. Это мы нашли то есть оставленные программистами по какой-то причине дыры в системе безопасности. Угу. То есть их нужно сейчас в срочном порядке исправить и еще раз протестировать всю систему. И второй, пожалуй, наверное, немаловажный фактор – наличие, то есть отсутствие активности в сети. То есть я за этим делом очень внимательно наблюдаю, слежу, мониторю, угу. и в сети очень мало людей. Mm -hmm. То есть, если, если сейчас стартовать, мы не сможем э, набрать то есть, должную массу для того, чтобы хорошо развиваться дальше. Mm -hmm. А какая работа уже проделана в этом направлении? А, смотрите, то есть мы начинаем предварительную регистрацию буквально завтра. То есть возобновляем ее и с завтрашнего дня то есть у нас уже начинается рекламная кампания, то есть мы начинаем рассылку массовую проводить по всем направлениям. Плюс то есть у нас уже заготовлены ролики вирусные, презентационные ролики, которые также будут выкидываться в сеть. То есть mm -hmm. мы до начала регистрации мы этого не делаем. То есть, как только откроется регистрация, то есть завтра мы займемся этой работой уже целенаправленно. Mm -hmm. И вот по реферальным ссылкам они будут изменены уже существующие или появятся новые? Вот сейчас это, это как раз именно этим вопросом занимаются программисты. Э, два варианта, то есть, либо их придется нам изменить ну, по техническим причинам, mm -hmm. либо все же то есть, нам удастся их сохранить. То есть Сейчас мы, конечно, стараемся приложить все усилия, чтобы они, они были сохранены. Mm -hmm. Понятно. Ну ладно, Сергей, желаю вам успехов, удачного старта. Всего доброго, до свидания. Mm -hmm. Благодарю, Рустам. Всего доброго. Работать. Приветствую, Андрей. Да, привет, Александр. Как прошел старт? <смех> Лучше, чем ожидалось. Mm -hmm. А были какие-то трудности? Да, конечно. На следующий же день была мощнейшая ДОС-атака. Поэтому больше полудня сайт у нас висел. Но вышли мы из этой ДОС-атаки и подтвердили то, что проект не то, что жизнеспособен, а ему это не страшно. Сегодня тоже полдня, мы переезжали на банковский сервер, потому что объем, так скажем, участников и операций по системе увеличивается. И поэтому вот на полдня отключали, переехали на банковский сервер. Теперь у нас просто все летает, вот так скажем. <связать> ну вот так, первые трудности преодолели, а дальнейшие планы сейчас, какие инструменты для продвижения проекта будете использовать? Как будете увеличивать динамику? Динамика, в принципе, довольно-таки нормальная. То есть с учетом вот этих двух вынужденных остановок проекта практически на два дня, получается за два дня 500 человек подключилось, подключаются, продолжают. То есть все замечательно. Но по поводу развития повторюсь, что к данному проекту будет прикручен интернет-магазин где участники могут свободно, не выводя средства, просто со своего баланса расплатились и приобрели товары. Да. Также еще будут несколько добавлений в проект, но об этом тогда уже позже. Ага. А есть ли какие-то секреты для участников? Что можете подсказать, какие-то элементы? Секреты? Ну, на самом деле, в данном проекте... Деньги все, вот никуда они не уходят, они все между участниками распределяются Да, возникают вопросы, а вот почему у меня мало начисления а у того, кто внес меньше, больше начислений. А это связано с тем, что постоянные реинвесты, кто делает, то их, соответственно, больше в очередь. А начисления, так как веерные по всем. Соответственно, те, кто проявляет большую активность, находясь в кабинете, он вознаграждается более активно. Но исходя из того правила, какое у нас золотое, то есть больше, чем в два раза в обычной очереди человек не получит, соответственно, все в равных условиях. Просто кто-то быстрее это получит, кто-то нет. И хотелось бы узнать о ваших планах на ближайший месяц. Ладно, на ближайший месяц так, развиваться, развиваться, развиваться. Просто есть еще два проекта, которые готовятся, но ну, не буду бегать вперед. Я говорю, первое, что это сейчас мы отладили, так скажем, работу внутренней валюты, то есть все расчеты, перерасчеты сейчас максимально защищены и... Поток большой, то есть если у нас было, ну, если это интересно будет слушателям, хотя, наверное, интересно, если был поток на одного человека 500 операций, то есть обрабатывался в час 500 операций, ну, да, такой лимит у нас ставил сервер, то сейчас у нас мы приобрели неограниченный поток, то есть, соответственно, не будет ни подтормаживаний, и, соответственно, все будет четко работать. Да, от себя могу добавить, что вы не зря не стали внедрять систему смс-оповещений, потому что мой ящик прям завален письмами от вас. Ну, это на самом деле, не скрою, что это маленький маркетинговый вход, и э, человек, даже зайдя на, на почтовый ящик на свой, видит, что все работает. То есть даже не заходя на проект, он видит, что кап-кап-кап-кап-кап-кап. То есть то, о чем мы говорили, так оно и подтверждается Но порекомендовать, чтобы в почтовом ящике особо там не было Сейчас отработаем мы сегодня эту функцию Там есть у каждого в кабинете отключить эту функцию оповещения Отработают программисты А так можно создать папочку отдельную, куда все эти письма будут складываться И зашли, посмотрели на почту о, Все работает, замечательно Mm -hmm. есть, ну и зашли на проект, <laughs> мы только рады, если зашел, все-таки посмотрел, что там на проекте. Потому что на проекте постоянно там либо видео выкладываем, либо еще что-то. Ну ладно, Андрей, желаю вам успехов. Всего да, доброго, спасибо, до свидания. спасибо. Всего доброго.